Добрый день, меня зовут Фаина. Я хочу поделиться своим опытом обучения на курсе риэлтор, Профессия. Бизнес». Ведущие этого курса Антон Дробот и Дарья Герлейн. Сначала я попала на вебинар Дарьи, где она легко смотивировала меня на участие в этом курсе. Курс «Незабываемый» насыщенный, познавательный. Сами ведущие имеют богатый профессиональный опыт, практические навыки, умения, знания, теоретическую базу. Все то, что они дали на курсе, дало возможность мне начать свою деятельность. Вот И любому другому человеку, который э, пройдет данный курс, также даст большие возможности для того, чтобы начать работать в этой области э, фактически с самого нуля. Всем рекомендую.